Ужас! Поведор! А? Боже мой! Что это такое? Да вода. Что значит валялась? Здесь ничего не валяется, я еще тысячу раз говорил, что а здесь раскопки, а не свалка валяется. Это же вам тут не, не вает просто косточек, просто, просто черепков. Модест, это я... Потому что каждая косточка, каждая черепок, каждая тряпочка может иметь историческое значение. Я только в том смысле, что каждая модель, находка, мэ, да. модель, которую вы сюда да. принесете, <къем> вы модель, да. нее будете получать премию. А находку а. надо сюда приносить, я только это имею в Мамодельная Модельная. Модельная. Модельная. Вот модель. модель, живой. А, Модест. Модест, надо. Ты даже не понимаешь, что ты мне сейчас принес. Дуб, дуб. Э, зуб! Это ж не а. просто зуб! Это, это доказательство, что все-таки есть связующее звено между обезьяной и человеком. Это потрясающая находка, модель. Да, дед, модель у Дени. Дени, да, да. да, Дени. Да, да, да. да. да? да. Ну вот если бы ты модель. Да. Еще вот осколок черепа мне принес бы. Терема. бы цены не было. Тысячу. да, куна, кугона, на на тереба. Тыщу, бы за А, деду, да, смотри, иди, иди а, да, да. а Ну надо да, же 100 рублей, 100 рублей. Профессор дал. Профессор ладум, ладум, по Что профессор? Сказал, Я сказал, Связующее звено вином. Между, между, между, обезьяны, и человека, сказал. Профессор сказал что? Ты туда, ты туда, бей, ты туда. Три <свят> чудака. Да. За да. что? А пофиг на канал. Да, да, да откуда, откуда она? За осколок? Черепа, осколок черепа. черепа да. А черепа? Ну и где мы его возьмем? Не знаю. Вуди. А, не знаю. Вуди. Вуди. А, а? Модя, ну, ну, модя. ну... Модя, Модя, Модя... Модя не надо! Модя! Реклама! Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Меня зовут Модест. Я очень люблю покушать. Я, я очень покурать. люблю покушать. Больше всего? Больше люблю. всего? Я люблю куриные кубики. Я их сам делаю. Я их куриные. сам делаю. Я беру целую курицу. Я беру целую курицу <свист> и, делаю и делаю из нее кубик. <свист> Куджи курица в кубе. Это, три кубе. Это три курицы. Реклама. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Меня зовут Модест. Правда, добро покотят. Я очень люблю покушать. Раньше я больше всего любил куриные кубики. Но в последнее время я вынужден на всем экономить. Поэтому вместо куриных кубиков я добавляю в еду. Я добавляю в еду. Кози тарики. Кози и шарики. Шарики, шарики, а, а, а, а, понюхайте, понюхайте, понюхайте, разницу. Понюхайте а, разницу. А, Подюхайте. Никакой разницы. Так, а зачем ты платить, батя? Зачем же платить больше? Корзине. Кубики. Куриные кубики Для тех, у кого не хватает шариков Реклама Да, Тути Здравствуйте Меня зовут вода меня зовут Модест. Вы меня знаете. Вы меня знаете. Я очень люблю рекламу. Я очень люблю рекламу. И очень люблю покутать. И очень люблю покушать. Очень много, много покутать, любит Модет. Поэтому, поэтому он такой ботой. Поэтому он такой большой и красивый. Очень красивый. Но большой. Большой и красивый. Модет. А деды у меня нет. А жены у меня нет. Нет, у меня деды. Я на каких дети деди. Я ни на каких женщинах не женился. Потому что у женщин есть свои, маленькие, женщин секреты. Есть свои маленькие секреты. Но для меня они слишком маленькие. <соркот> РЕКЛАМА Здравствуйте. Здравствуйте. Меня, меня зовут Модест. Ну, вы меня уже знаете. И по своему любите. А я очень люблю рекламу. Я очень люблю рекламу. Поэтому я такой Поэтому красивый и, такой и чистый. У меня все есть. У меня все есть. А Семьи у меня нет. У меня нету. Нету, у меня нету. Особенно, Особенно детей. Детей. Нету меня детей. И что только Модест не делает, а детей у него нет. Детей. Нет дети, Ничего не получается. И теперь я знаю теперь почему. Я знаю почему. Для тебя. Модест Ой, сделал для себя важное открытие. А Оказывается, мое любимое бактери бактерицидное мыло, мыло не дает размножаться, тём, не, даёт размножаться бактерии, не только бактериям, но и мне. <свят> Реклама. Меня зовут Модест. Я очень люблю рекламу и очень люблю делать подарки, подарочки, подарочки любите, Я люблю делать подарочки. Вы, наверное, знаете, что наши близкие готовы самого лучшего. Например, жвачки. Или еще чего-нибудь. Но главное, чтобы в коробочке и званчиков. Только коробочных бантиков. Коробоцких бантиков. Поэтому не соглашайтесь. Ни на какие подарки. Кроме коробочных бантиков. Моя девочка. У вот этой девочка работает в Я ей как не делаю подарок. Подарочек, точнее, котле утра, а здесь все подписывают свой подарок, подписывают, подписывают, подпись. Никто не подписывает свой подарок, потому что моя девочка, поэтому Бантик узнает, что этот подарочек только от меня, для лучшей девушки на свете. Реклама Здравствуйте, меня зовут Модест У меня очень много друзей Они меня понимают без слов Потому что со словами Меня понять трудно У нас даже жесты специальные есть Например, если я делаю вот так Это значит у тебя на штанах дырка Если так значит, меня значит, тебя тебе тошнит. А если, а если я, я постучу, постучу себе по плечу, это значит, а, а ну, проверь, не забыл ли, не я, забыл надеть. ли я надеть трусы. Да теперь Но должно. теперь мне это не нужно. В этих трусах В этих я трусах чувствую я себя защищенным, защищенным потому, потому что у них защитный, защитный цвет, и защитный, цвет и защитный размер. Я удобно, я удобно располагаюсь, располагаюсь внутри них, них и не мешаю им при ходьбе. Я, могу, вы я в спортом, плаванием. Плаванием. могу в них заниматься спортом, плаванием. Вообще могу в них чем угодно заниматься, угодно и человека, никто человека, даже не заметит. Все, что я хочу, я могу делать, делать я прямо я в них. Я всегда, делать, делать, я. Я, я всегда ношу всегда эти трусы эти и, трусы никогда, и, их и никогда, никогда их не меняю. Никогда я вообще никогда не поменяю их на другие. Потому что других трусов у меня нет. Единственные на свете. Реклама. Здравствуйте. Меня зовут Модель. Сейчас у людей много насморка. Говорят, что если насморк летит, то он проходит за неделю. А если не летит, он проходит за тем днём. У Мадетта нет столько времени, у Мадетта тоже на отморк Но умный, он догадался, Ру -ру -ру. что надо делать. Мадетт не будет тратить плена, ему хватит пары часов, пары часов, и все эти лекарства ему не нужны, не нужны никакие лекарства. Пройдет пара часов и то, пара часов и то. Вот эта пара часов пройдет перед Модето, и он будет здоров. Худ бы она прошла. Поскорее. Время лучшее лекарство. Здравствуйте. Меня зовут Мадест. Меня зовут Я очень люблю везде ходить. Я очень люблю везде ходить. И раньше ходил, куда попал. И раньше ходил, куда попало. Модет ходил. Модест ходил, ходил. И пришел модель бот. и пришел в большой спорт. И теперь я. Теперь я. Лучше в мире вратарь. Лучше в мире вратарь. Модер. Вратарь, потому что в воротах. А лучший, потому что в памперсах. Эти памперсы, Эти памперсы не, пропускают. не пропускают ничего, даже шайбу. В, в памперсах вратарь Ой. всегда сухой. В памперсах вратарь трусах не играют хоккей. А <свят> в трусах не играют, играют а в <свят> <свят> <свят> Реклама. Здравствуйте. <свят> Меня зовут Модест. Сейчас. Все доводятся о своей фигуре. Все ловают голову, как похудеть. Все сукабы думают, как похудеть, как похудеть. Хотят и рыбку съесть, и на диету съесть. Я тоже заботюсь о своей фигуре. Я ее одеваю, мою и часто проветриваю. Поэтому у меня очень хорошая фигура. Особенно вот здесь. Он здесь, и он здесь, а здесь, здесь немножко молиться. И мне не надо ромать голову, как похудеть. У меня есть своя суперсистема, у Мадеста есть суперсистема. Я пользуюсь ей 7 раз в день, до завтрака, после завтрака, до обеда, после обеда, до ужина, после ужина и в ту ночь, всю ночь. Суперсистема, вот она, вот она. Суперсистема 7. И голова у меня не занята. Не. Только вот там вот фигура. Очень болит. Суперсистема 7. Занята, не голова. Реклама. Здравствуйте. Меня зовут Модель. Штат Молет вам кое-что покален. Маринка покарит квест. А ну, скажи. Папка дурак. Кри, папка брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Брак. Чтобы ваш попугайчик быстро научился говорить, мой совет Не покупайте пластмассового попугайчика Ничего не понимаю Где я, что я? Куда я попал? Вообще. Здравствуйте. О, Господи. Слушайте, вы не подскажете, где улица Тупиковая и 22? А -м -м -м -м -м. Тут? Да, да, да. Это -а. Тупиковая. Это 22. Вот здесь? Да, вот, вот. А тут... Я вообще-то по объявлению... А где у вас тут этот рынок стройматериалов? Да, вот, рынок? да, да, да, Индилектор, на да, тебе. А где у вас здесь клады? Ну, да, ну как? Вот у вас тут написано: строим материалы недорого. Я сомневаюсь, что я у вас здесь вообще что-то куплю. А не что, не темневай, не домневай, ты все купишь. Недорого купить. Главное, ты деньги. кипит. Да, деньги я приму. Но мне нужен для стройки лес. Мне нужен кирпич. И где это все? Ну где у вас лес? Где кирпич? Матрин, это дес. лес. Лес. Лес. А. лес. А это кирпич. А это Копей кирпич! Не делай этого. кирпич, Копей. Беру, беру. Копей. Беру. кирпич. Беру. Беру. Беру. Качка. Кок. Кок. Как вас зовут? Зовут вас как? Кок? My name is Попрошу по-английски, пожалуйста. Меня зовут. Меня зовут Мадет, сэр. Почему? Экипаж до сих пор не накормлен ужином. О. Кок. Сэр, был у нас новый человек на корабле. А у нас на корабле есть традиция. Традиция? Радиция. Во время стурма все отказываются принимать питю. И принимать питю? Какую питю? Питю. Пищу, Питю, Отказываются. Да. Это что? Английских моряков укачивает... Это позор всему Королевскому флоту! Нет, нет. У нас прекрасные матлеты, прекрасные матлеты, настоящие, морские. Нет, так что это? Балки Укачивает только одного. Вот так же? Меня, да. но все остальные отказываются есть. Братцы, Андрей Лит, Здравствуйте. вали. Мадет пришел, пришел Мадет, пришел. Присаживайтесь, Мадет, Мадетич. Вы ведь у нас в бюро стандартизации недавно работали. Да, а, давно нигде так долго не работал. А почему же вы ушли из рекламного бизнеса? Мадет не мог больше теперь не мог, Мадет не мог больше обманывать людей. что <как> для потому что мадак очень тесный. Очень тесный и очень умный. О, ну, если не секрет, почему же вы к нам пришли работать? Хочу бороться. Бороться. Хочу бороться кругом. Полно... Контрафакта. Чего? Контрафакта. Поленки. За лепухи. Левак, левак, левак, левая продукта. Замечательно. Но, почему вы опечатали крупнейший обувной магазин знаменитой итальянской фирмы? Если для этого не было весомых причин, у нас могут быть большие неприятности, большие. Итальянская фирма, да? Итальянская фирма. Мадет, что проверил? Проверил, хам, проверил вот этими руками и ногами и ногами, все, все, все, а, оказывается а. у них там каждый второй ботинок левый. левый. <связывается> Опять вы. Я не понимаю, почему вы хотите поступать именно в художественные учиться? Потому что я тут. Я, я художник. Я художник. Я этим чувствую фибрами, фибрами, умирает фибрами. И я не чувствую. Чем вы чувствуете? Я чувствую себя продолжателем. Продолжателем великого Лепина. Да. Лепина. У Лепина есть продолжатель. Продолжатель. И я им тебя чувствую. Похвально, похвально, то есть вы? Хотите сказать, что вы являетесь продолжателем да. традиции русского реализма? Да, очень довременного. Да. Довременного, довременного, современного. Современного, да. современного реализма. Все, кто видел, просто в отпаде. Что, что, что? Все, кто видел, в отпаде. В отпаде. Да, просто в отпаде. Да, я написал, дописал картину Великого Репина. Иван Грозный, убывает своего сына, написал. Да, да, да, триптих. Целый триптих. Слышали такое слово, триптих? Да. Я хочу понять. Какое может быть продолжение? У картины Иван Грозный убивает своего сына. А, вот это примерное. Вот это примерное продолжение. Вот. Вот. Вот. Иван Грозный расстреляет своего сына. Иван Грозный прячет части сына в чемодан. Иван, Иван Грозный. Закапывает чемодан с сыном на пустырях. Это тоже в отпаде. Почему они все падают? Реклама. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Модес, Модес, Модес очень хороший потребитель, да, а особенно он очень любит бутербродики, бутербродики он употребляет, да, но Модес очень не любит готовить, готовить Модес не любит, поэтому Модес очень часто покупает фигмак. Фигмак не надо готовить, фигмак не надо, его даже не надо жевать, фигмак не, не, не надо переваривать, не надо. Вот так вот проходит через весь ваш организм, вот так через весь организм проходит, проходит, практически не меняя формы, цвета и запаха. Главное быстро. Жизнь домикательных Самым замечательным человеком в мире, самым умным, самым красивым, самым воспитанным и самым грамотным является, конечно, Модест. По крайней мере, он сам так думает. У нас тут больной? Я. Я. Модель больная. Да, больная. Модель больной. Модель Кто меня только не летел? Кто только не летел? Дети води помогают. Дети меня летели. Соседи. Да. Это тебя приходил. Это Целитель меня телил! Целитель-целитель. Целитель телил. Ведь ему не помогает. Модель решился на крайнее средство, <как> На самое крайнее средство решился. На какое? Пригласил районного терапевта. Да. Боже мой, какая вопиющая безграмотность, какое невежество. Лечиться надо настоящими лекарствами. А вот это все, вот это, вот, вот это, вот это, это все коту под хвост. Градутий доктор Влад, ну да. что сделал, как бы сказали, что сделал. И, и стал здоровый. Ба! Совсем здоровый стал. Здоровый, Мадет. Ну и зачем вы меня вызывали? Мадет здоровый, а мой котик больной. Котик мой совсем больной, не ходит, не ест, совсем не ест, а под хвост ему даже глянут страшно. Давай, давай, выходи. Пошел, пошел. Пошел не застревать, не оборачиваться. Вперед, в лес, комарам. Добрый день. А! Да, да что вы. Да подожди. Я, я журналист, я из газеты. Ну, мы проводим. Ну что вы испугались, в самом деле. Мы просто проводим опрос э, на тему, какие у вас проблемы. Проблемы? Проблемы бывают только у Хрючка, сейчас Карика. А я инструктор по выживанию, у меня проблем нет. А вот тебе, мой врач, тоже не мешало бы кое-чему подучиться. Ты кое-что потерял, пойди, подбери. Чего подобрать-то? Сопли побери. Ужас. Ужас. Моя школа выживания лучшая в стране. За один месяц я научу любого в любых условиях выжить в лесу. Среди зверей, среди дикой природы любого. И меня тоже, даже тебя, тебе, Но. без проблем. Альфа, я Мадех. А теперь Мадех. Мадех, Мадех, закончил Бррр. 128 разных курсов выживания. А -а -а. 128. Но выживаю пока плохо. Особенно в городе. Не любит, любит меня, почему-то. Да, Б -б -б. ты вот. Теперь мы будем учиться есть, что попало. А. а попало нам сегодня ящерица. Вот с тебя мы сейчас и начнем. Ешь. да угу. Ну ешь, кусай, ну. А да, я не могу. Не могу это нет. Вот ты, Амеба, смотри. Ну, на. Ешь. Передай. Кушай, кушай, кушай, кушай. По кругу передавайте. Ешьте, ешьте. Нет. Это я точно не могу. да, Слушай, Амеба, или ты кусаешь? или эти из отряда и денег не вернул. Хорошо, я пошел. Спасибо. До свидания. До свидания, коллеги. А Руки рукой Только быстренько скажите мне, как отсюда выбраться из леса? Как? Что ж ты сдаешься? Ты же сто курсов хоть как-то-то, но окончил. А, да. Вкуснее, я тебе сказал. А, да. Не могу. Быстро, быстро говорите мне, как оттуда выйти. Быстро говорите, как выйти оттуда мне. Куда. Почему не могу? Потому что предыдущие курсы, которые я закончил, назывались «Как отличить съедобную ящерицу». От вам всем 30 секунд жить осталось. Быстро скажите мне, как отсюда выбраться, как выйти оттуда, как, вы как, вы как? как вы? выйти вы отсюда из леса. Выйти так, Как мне выйти отсюда? За Молодец, вы куда пропали? У меня макароны остывают. Все в порядке. Товарищ капитан, Мадек выполнил ваше приказание. К нам уже идут японцы. Какие японцы? Японские японцы. Они. Три корабля и вертолеты, оснащенные самым современным. Однозначным орудомом. Да, бру -бру. так дело, как вы просили. Вы просили, бля, передать соус, соус. Какой еще сос? А! Вы спятили? Я просил передать соус, соус мне с камбуза к этим макаронам срочно сообщить японцам. Идиот. Есть! Есть! Товарищ капитан! Что есть? Вы японцам сообщили? Японцы ответили, что соус у них есть. Соевый. Вот, а ты Через минуту будут тут угол. Мария! Срочно Быстро, быстро! Мы-то побежали, побежали. Давай, макароны по картоны придется взять с собой. о рыбаке, о Рыбке и Модесте Что вы делаете? Вы ждем всю рыбу распугаете? Правда у тебя будет Модель, это что вы тут делаете? Это мое место. Мадед, тут тебя да, рыбу ловит. Но еще ни одной рыбы не поймал. Ни одной. Ба. Ну, странно. место хорошее. А то, что же вы ходите, находитесь, оно у вас не ловится? А, я тут отдыхаю. отдыхаю. У меня тут отдых. Ба. А, ну, это правда. Рыбалка – это отличный отдых. Я туда 20 километров питком иду. Отдыхаю и обратно 20 километров питком. А тут у меня отдых, матком. Отдых, вот, отдыхаю. Что же вы опять делаете? Я же вас спросил. Я же вас спросил, русским языком. Вы мне сейчас всю рыбу распугаете, ну? Да, она не пугает Она же. А рыба до да чего А слыхнет? Она не Не Рыба глухая. Запомните, рыба слышит. Она слышит, она, она не глухая. А вы мне ее пугаете. Рыба слышит, Слышит? А я не знал. А вы теперь знаете? А если бы я знал, то рыба слыхнет я знал, кто-либо слышит, Мадет бы камни в нее не кидал, О, если бы я знал. Мадет не знал, кто рыба слышит. Мадет думал, рыба глухая. Мадет не знал, кто рыба слышит. Значит так, товарищи рыбы, слушайте меня. Говорит и показывает, если бы не начнете ловиться, то, то Мадет, вот эту бочку, вот эту вот, Всю вот, вылью в речку и вам всем, клиндет, каюк, амблокапут, ам, ам, ам, Титаю до трех. Лад. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Оп! Если <связывая> бы Базар знал, что -либо... <связывая> либо, что -либо, что то либо ты... Слышит! Если бы тоже сказал, никогда бы ее камнем не пугал! Нет! Нет! <связывая> РЕКЛАМА РЕКЛАМА Брат АПЛОДИСМЕНТЫ меня зовут Модест. Но сегодня Модест не просто Модест. Нет. Он супермодест! Потому что он супермодель! И он покажет вам свое нижнее белье. Да, у моего это есть нижнее белье. <связать> хотите его увидеть? Да. А! Точно хотите. Да. Сейчас это очень модно. Показывать свое нижнее белье <связать> одним очень нравится смотреть на чужое нижнее белье. А другим еще больше нравится показывать свое. Но то, что вам сейчас покажет Мадес, никто никогда не погадывает. Вообще никто. Это самое нижнее белье. Мадес, Мадес, покажет сейчас. Только не уходите, отдавайтесь с нами. Вот, видите, самое белье это носки, а ниже. Никакого белья не бывает. Я попрошу да, я да, да, да, да, да, да, да, Слово! Этим! Таким! Аккуратом! Кхм! Да, прокурор! Давай! Тебе слово! Давай! Я хочу сделать заявление. Давай! Во-первых, наша система правосудия нуждается в серьезных изменениях. То, что здесь происходит, это просто недопустимо! Дев, дьев, дьев. Я бы попросил, брат! Выделять храбан. Да. А Особенно по поводу этого, <свят> которое оно, которое система по суде. А, я бы предложил подбирать положение, а лучше вообще а обойтись, без положений. Понятно? Без положений. Простите? Да. Но я требую заменить подсудимому подписку о невыезде на взятие под стражу. Потому что это уже просто переходит все границы. Это просто беспредельная наглость и хамство. Так, только ты! Покурай! Не забывай, да, вообще, где, где ты находишься, тут ты. Ты, ты, тут, бля, тут ты, поляк, бля. А я не забываю. Или не забывай, да. Но это же уму непостижимо. Подсудимый просто в конец-то Так, так! Да. Я лишаю вас, словом! Выведите его из зала, погурай! Убрать. Убрать его! Да! Мало того, что подсудимый разгуливает на свободе. Так он еще набрался наглости, нацепил на себя судейскую мантию, сел за судейский стол, да еще и командует тут. Потолб, вон! Убрать его! Это бездоходье! Брл вон! Поля меня! Секретарь! Сап! Вот эту всю фигню, эм, которую он тут лятал. Вытерпит вот такое! Так, да. выдернула! Над не беда, блин! тут, тут! Специальный репортаж. Здравствуйте. Я беру интервью у руководителя закрытого НИИ, имя которого все еще нельзя называть. По крайней мере, перед сном. Да. Меня это будет модель. Здравствуйте. Мад... Мадед тут главный. Самый главный тут Мадед. Тут... Да. Чем вы тут занимаетесь? Похоже на химическую лабораторию. Тихо. Тихо. Да. Мы тут уже да, химичим. Химичим. А то... А да, похудеть не чувствуется, нет? Ну и, и... что вы тут химички, если не секрет? <связь> Только тебе скаду. Им не скаду. А ну лучше закрыли глаза. И уход надо закрыли, блядь. Так, тебе говорю. Мы тут газом, мы тут газом Газом. Чем не понял? Газом, газом, газом. А, газом. А, газом. Тут потихонечку, потихонечку занимаемся газом. Газом. Нах а... ты закрыли, я сказал. А то Мадес сейчас а... начнет заниматься газом. Они раздухают. В каком смысле занимаетесь газом? Так свой <свят> большой секрет, тебе скажу. Мадес долго думал. Долго думал и понял что в масштабах на этой великой страны миллионы миллионы кубометров гада буквально улетают на ветер буквально улетают на ветер вот так и все и улетают на ветер на... Да. Да. и что? и изобрел новую пищевую добавку новую пищевую добавку и газообразование увеличивается в принципе Дитовая, очень душевая. Ну, дешевле, дешевле гороха. Дешевле гороха. Газообразование увеличивается. Это, а, да. Модель ты забрел трубу. Трубу. Да? Да. Да. Это предмет трубы, трубы, трубы. Один конец трубы засовываем в Европу. Да. А другой.. Ну в ритму не надо. Ну то есть непосредственно в месторождении гадов. И, И ты сам себе газпром. И денег много, очень много. Деньги буквально текут рекой. Делать некуда деньги. Вот так чуть-чуть напрягся. И мечты сбываются. Горец какой-то. А еще у Модеса есть коллеги на Украине. О, умные ребята, ладно. Почти такие, как Модес. Ну, я догадываюсь. Уже заказали 10 тысяч тонн моей добавки. Показали они. А труба мне нужна. У них же своя труба есть. Так, ясно. Саш, Заканчиваем. Пошли отсюда. Ты дурак. Ты да да мне не веришь, Мадрес, ну не веришь да? да я уже всему уверю. Как? Просто мне неприятности с Газпромом не нужны. Да и тему эту давно пора засунуть туда же, куда и трубу. Саша, валим отсюда, пока мы тут газу не подпустили. П саша, саша, подожди, саша, подожди, а Саша, подожди, подожди Саша.